Да, конечно, я здесь размахнулся. Где же теперь я ресурсы буду на это все брать, а? Тогда, Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в космических инженеров и рассказывает тебе о пути своего становления Космонавтом В сегодняшнем выпуске я продемонстрирую тебе то Что мы успели достигнуть На данный момент развития Напоминаю, что мы выживаем на самом хардкорном Уровне сложности и нам приходится Достаточно не просто Как добывать ресурсы, так и Крафтить что-нибудь, так и строить И а, варить Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске А ты пока смотришь, прожми пожалуйста авансом лайкос Под данный видос, мне очень нужна, важна Твоя поддержка, ну и взамен за твои лайки Как всегда буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как «Космические инженеры» и не только. Но мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и по традиции пойдем я тебя продемонстрирую, что нам удалось построить за кадром. Напоминаю, что мы развиваемся с самого нуля, и весь полный цикл наших прохождений ты сможешь найти в плейлисте под данным э, видео. Все для тебя я уже подготовил. Ну что ж, добро пожаловать в наш научно-исследовательский новый комплекс под названием э, «Мир». Да, так мы называем эту, значит, астероидную станцию – которая у нас расположилась буквально внутри астероида. Да, вот тут мы все, значит, своими руками построили. Здесь у нас внутри помещения работает гравитационный генератор, который нам предоставляет возможность чувствовать себя как дома. То есть мы здесь перемещаемся не в немесомости, а спокойненько вот таким вот образом мы ходим здесь как по земле, матушки. Что у нас здесь вообще примечательного имеется? Мы сюда установили несколько блоков для поддержания нашего комфортного существования. Здесь конкретно это различные магазины у нас тут имеются для покупки а, каких-нибудь про продуктов первой необходимости. Ну и как многие уже заметили, мы играем с модом на пищу, на воду и на сон. Но если о, о сне у меня речи вообще никогда не шло, то вот недостача воды и нехватка пищи нас тревожит постоянно. И поэтому Поэтому нам приходится покупать вот в этом вот автомате водичку. Приходится покупать... Также еду, как видишь, тут несколько есть вариантов. Можно выбрать, значит, кофе, можно выбрать шоколадки, какие-то синтетическая еда. И, конечно же, вот такой вот офигенный просто-напросто обед. Да, тратим потихонечку денежки, закупаемся, и благодаря этому мы здесь существуем. Ну, недавно мы снова слетали на землю, где у нас уже стоит специальная установка по переработке синтетической пищи. И мой напарник привез, значит, сюда немножко пищи. Как видишь, у нас теперь в наших шкафчиках есть достаточно еды и воды. Вот сейчас как раз-таки мы немножко примем синтетической пищи, посмотрим, сколько наш персонаж скушает. 81 у меня на данный момент, до 50 пунктов мы а, подняли уровень нашего а, голода. Да, больше не поднимается, к сожалению, благодаря синтетической пище, поэтому довольствуемся тем, что есть. Всю органику тоже запихиваем обратно сюда. Ну и, конечно же, водички мы сейчас попьем, да, до сотни доведем, чтобы у нас жизненные показатели были в норме. Тут у нас все по шкафчикам, как видишь, разложено. Да, здесь мой шкафчик, здесь шкафчик моего напарника. А, ну и переходим, конечно же, к самым основным изменениям, которые я хотел тебе продемонстрировать. Все то, что я сейчас тебе рассказываю, я уже демонстрировал в своих прошлых видео. Пойдем мы с тобой прогуляемся немножечко подальше, а точнее вглубь нашего исследовательского комплекса МИР. Тут у нас, значит, комната немножко преобразилась конкретно тем, что я переместил ядерный реактор вот сюда. Расположение вот здесь сбоку мне показалось немножко нецелесообразным, потому что его толком здесь было не видно. А здесь у нас, как всегда, на ладони и всегда можно посмотреть из любого угла, как у нас обстоят дела. Включен он или же выключен. Ядерный реактор позволяет нам заполнять энергетическое хранилище. То есть вот сейчас мы видим батарейку, у нас просажена на 57%. Как? Как раз-таки сейчас то время, когда нужно воспользоваться ядерным реактором. Включаем мы его. Вроде бы у нас уран имеется уже в системе. Мы недавно привезли. И да, он у нас заработал. И теперь давай посмотрим, как у нас обстоят дела. Сколько у нас прихода теперь. Да, теперь у нас, как мы видим, прирост пошел. Да, это очень хорошо. Иначе наша база, когда разрядится, все функции жизнеобеспечения отрубятся. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы энергия на нашей базе утекла в никуда. А ей, поверь мне, есть куда утекать. Во-первых, это очень много всяких осветительных приборов у нас здесь имеется, больших вот таких вот экранов, всяческих вот таких вот дисплейчиков. Кстати говоря, да, видишь, я сделал здесь более-менее удобный дисплей. Раньше у нас этот дисплей стоял вот здесь вот, но, как мне показалось, здесь читать ни нихрена неудобно, потому что он был слишком огромный и нельзя было определить сколько чего у нас осталось. А вот на этом маленьком дисплее, как видишь, у нас он расположен аж на два сразу же дисплея, отобразить что где находится гораздо проще. Вот, например, кремние у нас здесь Возьмем из центра что-нибудь, железо. И сразу же видим, вот его, 54 тысячи. Тут, например, уран мы видим тоже. Вот сразу же все отображается очень качественно и очень хорошо. Можно отследить, сколько и чего у нас в системе. Да, это что касательно первых изменений, что у нас появились. Я не помню, показывал я тебе или нет, но я вывел дополнительный конвейер по обеспечению кислородом именно вот в эту свою вторую комнату. У нас здесь имеется, как видишь, воздуховод, в который у нас и поступает кислород и если вдруг у нас разгерметизация будет вот этой комнаты по непонятным причинам, то вот в этой комнате у нас всегда будет кислород, то есть это своеобразная двойная защита можно ее и так назвать. Ну а мы переходим дальше в следующую комнату нашей базы. Это у нас конечно же огромные цеха. Во-первых, хочу представить тебе мой сборочный цех это у нас ручная сборка где мы просто-напросто загружаем через чертеж какую-нибудь проекцию давай вот сюда мы пойдем. Я здесь поставил несколько пультов для управления вот этот пульт у нас регулирует э, выдвижение Вот там у нас сверху находится, как видишь, поршень э, Да, его отсюда не видно, но там он есть на самом деле Да, и вот этот э, вот пульт регулирует как раз-таки выдвижение вот этого поршня Зачем он нужен, спросишь ты, а все очень просто На вот этом роторе, как ты видишь, располагается проектор А с помощью проектора мы можем загружать сюда любые э, чертежи Чтобы активировать проектор, достаточно нажать вот сюда и у нас, как видишь, уже загружается наш а, чертеж Если нужно его поднять немножко повыше, да, и у нас он как-то вот так вот в текстурах а, залип Мы просто-напросто подходим вот к этому пульту, а, переключаем реверс и поднимаем наверх наш чертеж Все легко и просто, да, и фиксируем в таком вот положении Вот таким вот образом а, в этом цехе у нас происходит ручная сборка Вообще... В планах у меня есть такое, чтобы этот цех снабдить какими-нибудь выдвигающимися сварщиками, например, это будет очень-очень э, круто, и это будет позволять гораздо быстрее свали сварить ту или иную конструкцию. Но это, ребятки, только лишь все у нас в проекте. Когда я это сделаю, я, конечно же, пока сказать точно а, не могу. Также с помощью вот этого пульта управления можно вращать наш проектор, нажимая вот на эту кнопочку. Мы можем вот таким вот способом повернуть чертеж, как нам удобно. А эта кнопочка отвечает за поворот его в обратном а, направлении. Чтобы все это дело застопорить, нажимаем еще раз вот на эту кнопочку, и у нас чертеж встает как а, нужно. А вот эта кнопка отвечает за освещение в этом а, цехе. В принципе, настроена все достаточно удобно и достаточно легко А вот на этом пульте управления из нового обновления Под названием Warfare 2 Broadside Мы можем управлять уже Некоторыми другими функциями Такими, например, как Регулировка нашего чертежа В, про... в пространстве да, В горизонтальной, в вертикальной оси Или же по оси вращения То есть всякие функции у нас здесь Предусмотрены Отключаем наш чертежик, да, он сейчас нам не нужен В процессе мы, конечно же, будем пользоваться Этой системой, можно также убрать а, Поршень куда-нибудь наверх чтобы он нам не мешал, да, наверх, пожалуйста, все, убираем, да, мы сейчас этим цехом не пользуемся, он у нас, как говорится, пока простаивает, все, что мы здесь э, должны были сварить, мы уже сварили, и пойдем, и пойдем я продемонстрирую, где у нас эти все новосваренные э, конструкции-то э, размещаются так, Нажимаем на лифт и перемещаемся вниз Достаточно резко у нас лифт опускается Это все немножко из-за того, что у него кривая Немножко конструкция, да, она очень сильно а, стопорится Когда мы въезжаем вот в эту вот а, полость Но ну, ну, ничего страшного, я все настроил Вроде бы все работает, но только немножко дергается да И как видишь, когда мы опускаем нашу платформу У нас здесь сразу же автоматически а, сигнальные огни вот такие вот загораются Это сигнализирует о том, что опасность У нас лифт открыт, лифт находится в в открытом положении, это все для того, чтобы просто-напросто какой-нибудь инженер просто проснувшись, да, не протерев глаза не упал случайно вот в эту вот яму, а падать здесь достаточно высоко, разбиться здесь практически в невесомой среде а, нереально, я сюда падал уже не раз в эту яму, короче говоря друзья, это скорее всего у меня сделано чисто для красоты, чтобы чтобы было, добро пожаловать друзья, уже в наш обновленный а, цех для наших а, кораблей, блин, что-то у меня движки это включено, не пойму я Добро пожаловать, друзья Давно я хотел рассказать И, наверное, в этом видео я расскажу Что мы здесь сейчас наблюдаем Ну и поподробнее, что у нас здесь э, находится Да, достаточно большой у нас цех Здесь мы храним наши э, корабли Вот, пожалуйста, у нас здесь два луча помещаются спокойно Можно при желании еще и третий поставить э, Местность, место, как говорится, позволяет Больших специально объемов я сделал все это дело Ну, для того, чтобы мы могли сюда достаточно много кораблей Помещать при необходимости Здесь у нас зона сортировки, зона загрузки и зона выгрузки, так ее назовем. И здесь, как видишь, красуется совершенно наше новое устройство под названием подкодовым клоп. Этот механизм мы создали исключительно для работы в космическом пространстве. Для того, чтобы можно было нам здесь и добывать, и собирать. И в процессе сделаю модуль для разбирания на него, я, а может быть и еще какие-то другие модули. Но давайте продемонстрирую, как это Вся штукенция работает. Мы просто заходим в кабину нашего устройства. Мы просто-напросто включаем батареечки. Точнее, они у нас уже включены. На двоечку мы отсыпаем нашего клопа от нашего устройства, да, к которому мы сейчас присоединены. В данном случае это сварщик. И запускаем двигатель. Да? Вот таким вот образом мы просто берем и... Отсыпаемся от нашего вот этого Модуля, да, это у нас, друзья Очень интересное устройство, которое С таким расчетом, чтобы мы могли его Коннектить с определенными вот с такими большими Структурами, да, то есть это будь то Бурильчик, э, в данный момент Вот я над ним сейчас пролетаю, его также Можно очень легко и просто сюда подцепить Как видишь, этот аппарат сконструирован Таким образом, что у нас достаточно узкий Всего лишь в три блока в ширину И не блоком больше На нем стоят несколько реакторов, точнее Парочка реакторов урановых, которые которые позволяют ему обеспечивать энергетический баланс, и он у нас постоянно э, находится, как говорится, при зарядке, что способствует тому, что он быстро у нас не разрядится, и на нем можно вот так вот путешествовать спокойно на дальние расстояния. У него в кабине имеется уже система обеспечения кислородом, э, что позволит нам реально э, кататься на какие-то дальние вообще расстояния, Именно передвигаться преимущество, конечно же, у него в передвижениях именно в космическом пространстве. Но также мы можем подцепить ему, например, бур. Давай, сейчас мы как раз-таки это сделаем. Подлетаем аккуратненько. Как у нас, ребят, происходит стыковочка? Мы просто-напросто берем, к примеру, бур... Вот сюда мы встаем, как видишь, задний у нас коннектор желтый является центрирующим элементом. Вырубаем двигатели, и мы просто-напросто встаем и готовы для зацепа. Включаем наш, как говорится, соединитель, который находится у нас внизу. И все, мы, друзья, встали как нужно, зацепились за наш бур, Отключаемся от общей сети На шестерочку мы это делаем и все, друзья, наш с вами бур готов к работе. Также просто на днерочку запускаем все наши двигатели и вуаля, друзья, мы готовы работать на нашем буре. Чем примечательный этот агрегат, что у него очень хорошее освещение а при той модификации, с которой мы играем, да, измененный skybox он немножко затеняет, в принципе инженеров в целом, это освещение дополнительное, ой, какую хорошую роль здесь играет, мы просто-напросто врубаем свои неистовые прожектора, вот так вот без них, да, смотри не видно, просто-напросто низги что называется, но вот таким вот образом легким движением включаем и все, друзья видно, все, что мы сейчас собираемся делать, мы с тобой э, видим, давай задействуем уже наши буры нажатием на клавишу 1, мы можем включить постоянный режим работы, нажатием на клавишу 2, мы можем включить режим, режим активации по нажатию на клавишу мыши, и конкретно мы сейчас конечно же добудем железо, именно этого ресурса нам сейчас всегда не хватает, потому что, ну ты сам видел размеры, хотя я тебе еще не показывал, какие там у нас максимальные размеры и какие у нас амбиции сейчас, все я тебе продемонстрирую, немножко копнем вот здесь вот мы руды, пока мы копаем руду, обрати внимание на то, что у нас здесь также в кабине настроены все основные а, дисплейчики Конкретно подвязаны к скрипту LCD Который помогает отображать информацию Различного характера на внутренних экранах любого кокпита И В данном случае у нас указан а, заряд батареи Точнее их полная емкость 98% у нас точно есть а, Ниже у нас, как видишь, зелененьким отображается объем груза Это то количество груза, которое мы можем максимум загрузить Например, в наш кабинет Контейнер, который находится сзади Вот он, кстати говоря, контейнер у нас находится сзади Достаточно большой и вместительный для того, чтобы перевозить достаточно немалое количество руды Или же не руды, да вообще чего угодно Да, ну по центру, как видишь, у нас указано, сколько у нас сейчас руды то или иной находится в нашем контейнере В данном случае я уже по максимуму загрузился Как мы видим, там у нас 61 тысяча железа и 1,4 камня Ну и плюс еще уран, который находится В наших с тобой реакторах Ну и данный вот дисплейчик Который находится справа, он отображает повреждение нашего устройства Подожди, сейчас масочку одену Что-то мне сразу начало убивать Если, например, у нас бур Будет поврежден вот таким вот образом Да, на 75% Зайдя сюда, мы видим, что у нас На этом дисплейчике появилась информация Что у нас наш бур сломан Надо бы срочно принять меры к его Починки просто достаем сварщик, да, завариваем этот бур и все, друзья. У нас вот здесь сейчас обновится и снова повреждений у нас э, никаких нет. И также с любым другим блоком, будь то, например, это сортировщик какой-нибудь, мы повредили случайно, да, зацепили. Заходим сюда, пожалуйста, отображает, что у нас с сортировщиком не все в порядке и нужно тоже его починить для того, чтобы все функционировало как нужно. В общем, достаточно все удобно. И просто, Ну и вот здесь я пока еще не решил, что я буду размещать точно. Пока что я размещ... разместил криво работающий скрипт по поводу определения состава э, состава рут root, root на тех или иных объектах, конкретно на астероидах. Пока что он меня сильно не выручает, да, потому что, как видишь, криво он работает. Скорее всего, он работает нормально только на больших дисплеях, а на дисплеях в кокпитах кривовато. Поэтому я еще пока, ребят, думаю, что мне поместить сюда, какую информацию. Быть может, ты, мой дорогой друг, мне посоветуешь в комментариях, какую информацию мне лучше разместить на центральный дисплей. Буду тебе очень благодарен. И мы вместе с тобой улучшим нашу технику. Ну что ж, повезли. Отвезем уже то количество руды, которое я сейчас добыла. Это немного, много ни мало. 62 тысячи. Благо, у нас тут железная жила находится недалеко. Да что уж там, друзья. Именно поэтому я и выбрал этот астероид для стремления стартового развития. Все потому, что здесь уже имеется у нас жила с железом. Так, для того, чтобы легко запарковаться и удобнее было нам, давай мы с тобой сейчас поставим вот сюда вот камеру на восьмерочку укажем ей обзор, и таким образом нам будет гораздо проще запарковаться на зону разгрузоч. Как видишь, заднюю камеру мы включаем, и достаточно, да что ж такое, тяжелый у нас сегодня объект, тяжел, тяжело мы нагрузились, да, достаточно, и нас просто-напросто, наши боковые двигатели, они не справляются. Ну что ж, сюда вот подъезжаем, мы на шестерочку коннектимся, выключаем двигатели, ставим наши батарейки на зарядку, хотя можно даже не ставить, и спокойненько наблюдаем, как наш контейнер, вот там в объеме груза потихонечку, разгружается. А это значит, что вся руда, которую мы сейчас добыли, она уходит в систему вот сюда, через этот коннектор и попадает. Пойдем, я тебе покажу, куда здесь я сзади сделал... Тоже очень большую ветвистую систему конвейеров Да, вот этот конвейер у нас идет прямо-таки э, в хранилище нашей базы То большое, которое находится там у нас наверху И вот как оно туда попадает, пойдемте продемонстрирую Вот здесь у нас система конвейеров существует внизу Вот этот поршень отвечает за то, что мы сейчас разгружаем э, Далее у нас идет сортировочная система э, Которая тоже у нас работает, можно сказать, в полуавтоматическом режиме Она позволяет нам производить загрузку, э, например, того же сварщика пластика Картинами. Давай я тебе сейчас сразу же и продемонстрирую. Ну и третья у нас универсальная линия, она предназначена для загрузки и для разгрузки. На тот случай, если, например, нам что-то нужно быстро взять из системы, а далеко ходить неохота, и мы прям-таки отсюда и пополняем... Просто-напросто подходим, что-то взять, например, можно вот из этого, из третьего а, коннектора Так, ну что ж, по этому поводу я тебе рассказал а Для того, чтобы нам воспользоваться вот этим сварщиком Мы снова садимся в нашего клопа Да, мы так его назвали пока что Да, больше, к сожалению, нашей фантазии, как видишь, не хватило Также отконнективаемся от этого модуля Запускаем наш аппарат в воздух вот таким вот Простым движением. И перемещаемся к следующему модулю. Да, нам варить сейчас нужно достаточно немало всего. И нам в этом помогает вот этот большой сварщик. А если учитывать то, что мы играем на реалистичных настройках. Объем инвентаря нашего игрока очень сильно уменьшен. Я показывал в каком-то видео, до скольки он у нас уменьшен, но могу и сейчас тоже показать. Вот, друзья, объем всего лишь 400 литров, а это немного... Это, короче говоря, очень мало. Так, ну что ж, садимся мы в посадочное гнездо, нажимаем на двоечку, и мы уже приконнектились к этому большому сварщику. Давайте посмотрим, сколько у нас пластин есть в наличии. Стальные пластины 16 всего лишь штучек. Этого недостаточно, потому что варить надо будет достаточно много. Чтобы нам заполнить по-быстрому вот этот вот агрегат... Мы просто подходим вот сюда, и здесь уже у нас запрограммировано на каждую кнопочку по нажатию. Мы начинаем засовывать в наш аппарат какие-нибудь элементы. Например, если мы нажмем вот сюда на днерочку, включается вот этот вот сортировщик, который у нас находится внизу. С помощью него производится подача пластин в нашу систему. И вот здесь с помощью мониторчика это можно отследить. Как мы видим, сейчас, остальных пластин стало 358, 329 точнее. Подожди. А, вот сейчас стало 500 пластин у нас стало. Вот здесь, к сожалению, мелкими шрифтом они у нас выделены, но тем не менее их даже, очень даже хорошо видно. 800 у нас пластин загрузило. Ну и для теста нам будет этого достаточно. Да и вообще у нас пока что с ресурсами напряженка. Поэтому у нас, как говорится, ресурсы сейчас на вес золота. Любые. 1.7К, то есть 1.7, 1700 пластин мы загрузили. Да, этого достаточно, чтобы заварить очень а, немало здесь всего. Так, ну и конечно же некоторые махинации. Здесь мы пишем сварщик, ищем в поиске веке наш э, выходной коннектор, самый задний, переключаем на нем стыковочку, чтобы у нас случайно не отвалился наш соседний агрегат с таким же названием и отцепляемся от нашей платформочки, так, ну что падать будем, нет вот он, друзья, падает у нас Неболезненно это для него, потому что я еще раз повторяю, у нас здесь условия почти что невесомости, поэтому любые падения, они не критичны, даже если мы находимся в груженном состоянии, а эта фишка именно является ключевой при игре именно в космосе, да, будь на земле такая ошибка у меня, я бы... Поплатился сейчас несколькими двигателями, которые находятся внизу И мне бы, наверное, оторвало даже пару сварщиков Короче, все, что касается земли, у меня бы, наверное, сейчас оторвало напрочь при такой загрузке Так, ну что ж, запускаем наши движки Как видишь, у нас тут много ионников стоит Чисто на ионных ускорителях у нас работают эти агрегаты Они более-менее энергоэкономичные И для космоса вроде как самое... Оно я слышал Ну что ж, теперь нам нужно будет а, заварить несколько а, пролетов Да, так как у нас этот аппарат чисто для сварки Давай мы сейчас с тобой произведем к сварку чего-либо Например, вот тут у нас есть несваренные стены Да, давай мы сейчас выберем в наших, как говорится, панельках а, Наши сварщики Сварщики активированы И для того, чтобы заварить что-нибудь Нам достаточно просто жмякать на левую кнопку мыши Зажимаем И у нас, как говорится, сварочка пошла Сразу же при сварке у нас задействуется несколько пролетов, разом мы можем варить, по-моему, аж до четырех э, пролетов, как ты видишь, да, то есть 4 пролета, это значит 4 блока, как видишь, вот там слева раз, два, три, четыре блока варит наш сварщик. Ну, чтобы было более нагляднее, давайте вот таким вот образом сейчас продемонстрирую, вот мы просто поднимаемся наверх и завариваем здесь все напрочь. Я понимаю, что этот аппарат немножко побольше, чем тот, который я тебе показывал в прошлых своих видео под названием Uno, он более массивный, но у него самый плюс в том, что он может разом принимать гораздо больше пластин на себе нести, а это значит, что мы нон-стопом, не возвращаясь на базу за дополнительными пластинами, можем варить, не отрываясь, гораздо дольше и гораздо больше. Вот таким вот образом мы провариваем целую э, стену. А в тех условиях, в которых мы играем с реалистичными настройками игры, это, конечно же, очень хороший прирост к нашей общей эффективности. Да, таким вот образом мы э, вручную бы здесь варили бы минут, наверное, 5, а с помощью вот этого аппарата я просто подлетел и буквально за минуту э, заварил сверху донизу вот этот вот большой пролет. Ну что ж, давайте продемонстрирую еще... У нас снаружи есть огромная площадка, которую нужно заваривать Давай мы с тобой сейчас откроем большие ворота, вот эти вот Которые я также недавно построил Вот таким вот образом они у нас открываются да, эти ворота позволяют нас выпустить наружу. И вот там уже снаружи нам нужно будет сейчас заварить тоже немало всего. Давай мы с тобой сейчас пролетимся немножечко и еще поварим кое-что. Здесь уже, как говорится, без света не обойтись. Врубаем прожектора на нашем агрегате и вылетаем. Вот таким вот образом... Мы можем легко и просто Вылетев из базы блин, Стукнулся я, ничего не, ничего не повредил Вроде бы ничего не повредил Таким вот, ребят, образом мы можем легко и просто варить практически а, любые конструкции. И вот, кстати говоря, то, что я тебе еще не показывал. Я здесь недавно еще набросал вот такой вот большой взлетный а, плацдарм. Да, с помощью него мы будем парковать наши корабли на нашей астероидной базе. Ну и пока мы отсюда вылетели, давайте продемонстрирую, как у нас это выглядит все со стороны. Ну что ж, вот такой, ребят, у нас большой астероид имеется, в котором и находится наша а, астероидная база под названием а, Мир. И вот эту платформу я специально сделал, чтобы можно было легко определить из космоса куда нам нужно а, приземляться и поверьте плюс конечно же в этом определенно есть ну и давай снова сейчас используем здесь потенциал нашего сварщика по максимуму поехали Вот таким вот образом у нас происходит сварка Буквально сейчас за несколько минут мы проварили вот такую вот огромную линию На реализацию этого же действия Просто со сварщиком в руке у нас ушло бы времени Раз в 10 наверное больше, потому что нам пришлось бы туда-сюда от коннектора и до места сварки бегать несколько раз, а это все время, а благодаря вот этому сварщику у нас все гораздо а, проще ну что ж, вот такие вот интересные штуковины да, проектирует братишка Scratch естественно у нас планов достаточно много и это только небольшая часть того что я тебе продемонстрировал также помимо этой космической базы у нас имеется еще и база на планете, если кто еще не видел а, в прошлых видосах Всю информацию ты можешь найти, какие штуки я там проектировал Все имеется, друзья, в плейлистах Переходите, пожалуйста, смотрите а, приятного, что называется, просмотра Ну, а мы пока что пристыковываемся к нашей, значит, верфи к нашей базе ставим кораблик на зарядочку, одеваем масочку и дальше продолжаем мыслить, что же нам делать такого. Но вообще о планах о своих, что мы планируем дальше-дальше, вот здесь вот в этой области, где-то или слева или справа, я наконец-таки уже займусь постройкой огромного просто-напросто корабля, который я уже давным-давно хочу сделать и на котором мы наконец-таки уже поедем, точнее полетим исследовать совершенно другие планеты. Планеты, которых здесь у нас, как видишь, хватает. В той стороне есть планетка какая-то вдалеке, вот там у нас какая-то есть темная планетка. Здесь мы уже были и, короче говоря, планов у нас на самом деле очень много, все они титанических масштабов.